можно сейчас купить парковку в торговом центре в сочи парке 2-3 месяца до да, начала сезона большое количество собственников доделать ремонты а, в новых корпусах и все и машина поставить негде Лифт есть пятерка есть коммерция есть все здесь есть здесь проходит ипотека то есть вы можете купить парковочное место в ипотеку. Я вот сейчас, сейчас покажу самые ликвидные позиции, э, так скажем, видовые парковки с видом на горы. Если интерес есть, забирайте. Интереса нет, не забирайте. Но я со своей стороны, что могу сказать, себе бы купил. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЮДВ. Илья Шамшин. Мы с вами начинаем. Друзья мои, я хожусь, нахожусь на локации Сочи парк, кислород, улица Ясногорска, город Сочи. Конец марта, друзья мои. Позади меня в паркинг. А, паркинг начал продаваться вот прям буквально сегодня поэтому я здесь смотрите что у нас здесь происходит можно сейчас купить парковку в торговом центре в Сочи парке стартовая цена миллион двести пятьдесят друзья мои в рамках Сочи миллион двести пятьдесят это отличная позиция за парковку почему вот смотрите я специально прохожу по парковке возле торгового центра блин здесь все битком Буквально еще 2-3 месяца до да, начала сезона у нас а, большое количество собственников доделает ремонты а, в новых корпусах и все, и машину поставить негде, ну тупо негде поставить. У нас все приезжают на машинах, достаточно а, большое скопление людей и альтернативы, да, по парковочным местам. В принципе, здесь нет в этой локации, поэтому, друзья мои, сейчас сделаю кратенький обзор, покажу, что можно купить здесь и сейчас, с другой стороны, с другой стороны. Вложить небольшую сумму денег Да, там условно, там, миллион 200 Миллион 250, миллион 300 Это хорошая инвестиция а, Здесь все просто Здесь все мы видим на глазах, да, во-первых Видим, сколько здесь машин, да Однозначно парковка будет пользоваться хорошим спросом Далее, пройдет Максимум полгода И здесь мест не будет, и за вашей парковкой На аренду или а, Покупку будут стоять в очереди Поэтому, не отключайтесь Будьте с нами, сейчас мы все вам вместе покажем, расскажем. Если есть возможность, реагируйте и забирайте. Да, собственно, вам показываю, что здесь происходит. Понятное дело, зашло много коммерции, вы все видите. Видите, какое скопление автомобилей, друзья мои. Дальше идем. Вот здесь у нас все автомобили, вот видите, стоит вдоль дороги. Так ставить не надо, но у нас еще сезон не начался. У нас еще не доделали ремонты в наших новых корпусах в Сочи парке. Поэтому, вот видим, сколько еще машин стоит. Поэтому парковка здесь будет максимально актуально да друзья смотрите у нас немножечко шумновато в общем вот у нас э, жилой комплекс учи парк вот у нас торговый центр и вот у нас есть кнопочка которая работает и у нас есть паркинг с этой стороны видим все работает у нас еще будет дополнительный ключик чтобы заехать на территорию торгового центра друзья мои ну абсолютный кайф да сейчас мы зайдем где потеши и еще подробнее расскажу итак друзья сейчас нахожусь в сочи парке в торговом центре на парковке у нас первый этаж смотрите какая здесь история вот парковочные места ну обычные парковочные места почему я нахожусь именно на первом этаже на первом этаже а по всему паркингу выполнен ремонт да то есть мы видим все красиво нарядно все покрасили вот она ну, вообще прям кайф. то что касается парковочных мест и ликвидности именно вот эта позиция, друзья мои, вы все прекрасно знаете, что с парковками в Сочи беда, да и не только в Сочи, да, по всей России в крупных городах с парковками беда, поэтому, если есть небольшой бюджет 1 250 000, 1 300 000, 1 400 000, то есть разные позиции, однозначно имеет смысл забирать. Да, почему? Потому что комплекс оживает, да, а люди многие заканчивают ремонт. Кто-то заходит на аренду, кто-то заходит на посуточную аренду, кто-то заходит на долгосрочную аренду, поэтому, друзья мои, однозначно парковка нужна. Далее, когда вы покупаете парковку и становитесь счастливым обладателем парковки, что происходит далее? Далее вам выдается ключик электрический, электронный, извиняюсь, электронный ключик выдается, и вы на территорию Торгового, ми э, торгового центра с кайфом заезжаете Понятно, что это можно оставить машину Но лучше этого не делать а Оставить машину на свое законное место то, что касается самого паркинга. Лифт есть, пятерка есть, коммерция есть, все здесь есть. Ну, то есть, ваша машина будет себя чувствовать здесь максимально комфортно. И более того, я сейчас, сейчас покажу самые ликвидные позиции, а, так скажем, видовые парковки с видом на горы. Пожалуйста, друзья мои, смотрим. Вот парковочное место видим, и вот здесь шикарнейший вид на горы. Ну, скажите, кайф. То есть, ваша малышка, ваша машинка вот здесь будет стоять, кайфовать, своими прекрасными фарами смотреть на горы и радоваться. Кстати, напоминаю, что у нас горы постоянно разных цветов. Они то белые зимой, то желтые осень, то зеленые летом, но это все очевидно. Поэтому, друзья мои, пока есть возможность, и если у вас есть, так скажем, небольшой бюджет, да, потому что в рамках, в рамках Сочи это действительно небольшой бюджет, э, среагируйте, забирайте позиции классные. По нашим прогнозам, именно вот эти позиции буквально через год значительно поднимутся в цене. И более, более того, такие позиции а, их больше не становится их больше не становится понятно что они сейчас будут все выкуплены и все как бы история будет закончена а, квартирный фонд очень высокий да а, чтобы было понимание всего лишь по трем корпусам в сочи парке всего лишь три корпуса а это 960 квартир плюс минус могу немножко ошибаться но где-то 960 квартир но понятное дело парковка нужна у многих а, в семье две машины у, не, у многих три машины многие на отдых приезжать на своем автомобиле поэтому парковка однозначно нужна если интересно звоните, пишите вы видите номер на экране забирайте еще давайте покажу вот у нас там лифт там горы там лифт вы оттуда прям такой шик шик шик проходите все и ваша парковка все все вот весь кайфом ремонт сделал все красиво все а, покрасили вот эти штучки поставили я не знаю все вот ну так как надо а, туда можно пройти сразу в пятерочку взять продуктов и потихонечку домой друзья мои действительно классное предложение если есть маленький бюджет у вас вкладывайтесь не пожалеете а потом еще через год скажете спасибо вы, в принципе все увидели что я могу сказать однозначно позиции классная понятно что это парковка это парковочное место да может быть кто-то такие позиции всерьез не воспринимает но в рамках своего бюджета хорошие позиции почему бы и нет поэтому если интерес есть забирать интереса нет не забирайте но со своей стороны что могу сказать себе бы купил кстати кстати кстати кстати друзья мои здесь проходит ипотека то есть вы можете купить парковочное место в ипотеку. Ипотеку открыть на эту сумму будет крайне легко, до да безобразия легко, потому что там условно на 1 250 000 открыть ипотеку, это просто вот так. Вот это прямо в моменте все будет происходить. Платежи будут просто, ну, неприлично маленькие платежи будут, но у вас будет свое парковочное место. Это вот, знаете, наверное, историк для каких-то вот начинающих инвесторов, да, у кого желание есть там. Не сильно большой доход, но тем не менее, человек что-то хочет сделать, как-то двигаться вперед, ну пожалуйста, забери парковочное место. Они э, сейчас доступны, чуть позже э, их не будет в продаже, поэтому пока есть возможность, забирайте. С вами был Илья Шамшан, до встречи в новых выпусках, пока!